Здравствуйте! Сегодня поговорим о новой лыже этого сезона, при том, в рамках ее катания на тестах а -а -а, в Алькендорфе было дело. Поехали! Но, как я говорил, на по мне интересна эта лыжа в тестах, потому что это новая лыжа обновленная с э, новой линейки EXP теперь. У Росиньол не узнать её нельзя, потому что она, в принципе, осталась по катание катания очень похожа к тому, что была. И честно скажу, я даже вот не очень понимаю, там, стал он там сильно лучше или не стало не сильно лучше, потому что я бы даже не стал бы сравнивать с тем, что было. На мой взгляд, как бы лыжа сильно поменялась и сравнивать вообще нечего, то есть, значит, что по лыже? Лыжа жесткая продольно. И очень такая настойчивая на скорость, она хочет ехать быстро и без скорости, в принципе, с ней тяжело справляться, она такая угрюмая и унылая. Вот, мне немножко на тестах сейчас не повезло, потому что погода такая теплая, парафин немножко там подстерся под конец дня, когда она мне попалась на ноги. Вот, и немножко подтупливало скольжение, так подстукало в ноги, но, тем не менее, мне не помешало понять, о чем речь там в этой лыже. Значит, лыжа, с одной стороны, вроде как бы жесткая, но если ее разгонять, то она этой своей жесткостью очень хорошо рубасит все неровности и реально весело фигачит по разбитой каше Малаши, собственно, там, где должны работать универсалы. Свой поворот, если говорим о резной дуге, то он достаточно большой, и по большому счету он как бы такой, я бы не сказал, что он прям супер-волшебно-героический. Но лыжа стала намного прямее по дуге, она в ней уже как-то начала работать, в отличие от ее предшественников, позволяет там совмещать загрузку по крайней мере уходить на заднюю загрузку и так далее вот появилась больше отдачи и вообще как-то лыжа на мой взгляд стала интереснее по катанию чем ее предшественники вот для хорошо катающихся лыжников, любящих скорость любящих грузить лыжу, да, это может быть интересным вариантом. Хотя, честно говоря, вот, на мой взгляд, если вот положить руку на сердце, так сказать, там, давайте вот так по-серьезки, да. Ну, относительно себя в прошлом лыжи стали лучше. Ну, реально какая-то бодрость в них появилась, и как-то вообще они стали поживее. Но вот, если брать относительно всей линейки, то, конечно, безусловно, я вот не могу сказать, что это прям вот там божья искра. И прям те лыжи, которые там... Ну, реально точно достойны внимания достойно достойны уважения. Ну, давайте так, скажем, выбирать их себе или не выбирать. Надо решать каждому, понимая, что достаточно жесткие экспертные лыжи. Вот, но без скорости они будут тяжелые, они будут неуклюжие, не поворотливые. Ну, вот, и решайте вот сами, насколько они вам как бы импонируют, интересно их. Прогибать их надо серьезно, то есть, вот. Для меня, на самом деле, в этом тесте было нам ну, глобально интересно понять, как бы, повлияет ли что-то там, новые изменения, которые Россинел не сделал, или не повлияют. Вот, в принципе, в принципе, да, повлияло, на мой взгляд. Реально, парни работают, что-то там пытаются делать. Но пока, наверное, это не тот вариант, который я готов кому-то рекомендовать. Потому что лыжи здесь, видно, пока мертвоваты, и отдачи у них нету какой-то глобальный, но будем ждать следующих версий, вот, чтобы не пропустить подписывайтесь на обновление сайта, на обновление канала, на обновление в соцсетях, я буду их искать на тестах, ставьте лайки, пока